<películas> ну вот опять повтор. Ты на СТС похож. Повторы и повторы. Длинные, да ненужные. Пошел на... Как вы, блядь, меня заебали?